Всем салют, друзья! Пару лет назад я бродил по интернету в поисках интересного рецепта и набрел на такой замечательный рецепт печенюшек, очень необычный. А что самое интересное, из ингредиентов там всего 2 яйца, 100 граммов ржаного хлеба, 100 граммов сливочного масла, 50 граммов сахара и 100 граммов черного шоколада. Итак, начнем с того, что берем ржаной хлеб. Я всегда делал с обычного ржаного хлеба, а в этот раз попался со специями. В частности, с тмином очень хорошо там чувствуется. Ну, посмотрим, что из него получится. И вот так вот моего. его... Потом разбиваем туда два яйца, Опа. добавляем туда же сахар, перемалываем до однородного состояния. Теперь самое интересное и вкусное, берем плитку шоколада, черного обязательно. Разламываем его и растапливаем на водяной бане. Далее берем растопленный шоколад, снимаем с огня. Берем масло, мягкое уже, и добавляем его в шоколад. Перемешиваем до однородности, пока мясо масло не растопится. И вымешиваем дальше. Итак, теперь берем кондитерский мешок, какой-нибудь сосуд, мешочек. Так и. Смесь нашу поливаем мешок. Ну а теперь берем пару противней, застилаем их пергаментной бумагой. Формируем наши печенюшки. А это, наверное, самое приятное в этом рецепте. Ну вот. И отправляем мы все это великолепие в духовку при 200 градусов на 10-15 минут. Главное не перепечь. Внутри они должны получиться как бы такие немножко влажноватые, а сверху должна быть корочка. Оп. Вот такое вот чудо получилось. Посмотрите. Сверху такая потрескавшаяся, а внутри еще посмотрим. Теперь мы перекладываем печеньки нашей из духовки на, ну, желательно на решетку, чтобы они остыли. И когда они остынут, мы их попробуем. Все-таки самое приятное в этом рецепте это именно этот момент. <музыка> <музыка> <музыка> вот, сверху корочка получается, а внутри такое немножко влажноватое это чудо просто чудо в общем безумно вкусно очень просто и очень необычно так что готовьте всем приятных печенюшек и всем пока пока будешь пробовать как будет хочешь